Я приехал в Россию раньше один месяц назад, была зима. Интересно, потому что в моей стране, в моей стране очень мало снег. Сегодняшний момент не обязательно быть медиком, чтобы оказать первую помощь. Первую помощь может оказать совершенно любой человек. В этом она заключается. мероприятие которое сегодня проведено оно значит, сыграет огромную роль в том чтобы ребята студенты иностранцы которые собственно из южных стран находятся в достаточно в экстремальной ситуации могли правильно оценивать свои возможности могли понимать всю специфику проживания в Умели в к климат, климате Курской и Курской области и, собственно, могли четко ориентироваться, что можно, что нельзя на водных объектах. Интересная информация, могу помогать людям.